Да, но если вы смотрите, волосы длинные, да, тут от длины зависит еще объем выпадений. То есть одно дело выпадение там волос, которые до плечей, да, это сантиметров там 25, а другое дело сантиметров 60, там до пояса. Если считается, что где-то до 100 волос в день, это норма, то есть у нас в среднем от общего объема до 10% в сутки может падать. Это фототрихограммой можно определять, кстати, норму. У нас есть такое исследование у трихологов. Зависит еще от того, какой вея проводится. Если у женщины, например, расчесывается каждый день это одно, да, то в мытье у нее будет впадать чуть побольше, потому что кожное сало расщепляется и механически Волосы, скажем так, начинают э, с током воды, да, они, ну, просто механически вываливаться. А бывает, э, когда вот дома сейчас, многие из дома работают, вот ходят с пучком, с булькой, и не, некоторые не расчесываются, кстати, каждый день, это тоже такое есть. Э, и у моих пациентов тоже, я им говорю всегда, что надо гигиену соблюдать волос все-таки, да. Э, и вот так вот, да, и когда на два дня там ходила, например, по дому в пучке, потом помыла голову, конечно, у нее может вывалиться и 400 волос, и 500. Только потому, что у меня накануне их не вычесывала ту норму, которая должна была выпасть. То есть здесь вот, ну, до 100 волос это норма, да, мытье может быть побольше, потому что все-таки зависит от того, как, как они расчесывались накануне. Спасибо большое. И вот девушка пишет, а преклима, э, климактерический синдром может быть? Ну, конечно. У нас с перименопаузами на паузу, когда снижается количество женских гормонов, наоборот, баланс мужских и женских начинает меняться, может приводить к тому, что может возникать вот андрогенетическое выпадение волос по женскому типу. И считается, что у 70% женщин, например, после 50 лет андрогенетическая, хроническая форма поведения она э, становится, скажем так, заметна, да, и требует коррекции, если это необходимо. Конечно, климакс влияет, как и на состояние кожи, да, эстрогены все-таки поддерживают нашу кожу в хорошем состоянии, выработку коллагена, а ну, старение идет и кожи, и убыстряется в климакс, и, конечно, состояние волос ухудшается. Но это не у всех, но у большинства.